Такое ощущение, что люди как бы думают, что они купят модели от ProRider и станут сами ProRider. Задумайтесь, так ли это вот, как бы это же все просто лыжи. Здравствуйте, на повестке дня сегодня лыжи, которые ни разу не попадала на тесты. Вот, нашли, оттесили, откатали, это Movement Go 115. А, такая вообще, аурлин лыжа. Вот, Аурлин, это Аурлин Дукра, это райдер компании Movement который с этого года с ними работает. А, фрррр, лыжа более чем, на мой взгляд, стрёмная, странная, именно странная, даже скорее. Я не скажу, что она там совсем какая-то вот невнятная или там плохая, она, ну как бы нет, это серединка. Значит, давайте теперь по порядку, что хорошо, что плохо. То есть в моем понимании, когда я беру такую лыжу. Именно для направленного катания, такой вот, с такими вот, выпаленным скоростными рокерами, с такой скоростной формой, я понимаю, что я получу некую такую маломаневренную, но очень хорошо работающую на ходах, на скорости лыжу. Вот, в данном случае по маневренности я получил ровно как ожидал, лыжа маломаневренная, тяжело поворотливая на, на, на малых ходах, то есть в узких местах, как бы, она такая, вот, не очень, как бы, легко с ней справляться. Вот, но на ходах, к сожалению, я от нее не получил практически ничего того, что мог бы получить, того, что я от нее ждал На скорости при плоском видении она вообще мечется, как, у, как ураган вот. При закантовках у нее реально гуляет нос, хлопает носок При том, что как бы лыжа жесткая, люто, но при этом как бы вот, вот все равно как-то вот она Рельсового катания на ней нет вот. Его надо ловить надо четко балансировать на загрузке носа, его пригружать, его контролировать. Чест, честно говоря, вот как-то вот вообще этим заниматься не хочется, потому что я знаю массу лыж, которые на таких, на таких ходах работают, вот именно они работают. То есть ты едешь и не знаешь, куда эту стабильность девать, вот, и даже где-то начинается баланс между стабильностью и поворотностью, здесь нет здесь она даже на скорости рыскает как бы подпрыгивать, то есть нужно быть как бы реально таким хорошим лыжником чтобы ее удержать, поймать, уловить, удержать вот, при этом она эту скорость требует, она хочет без скорости работать вообще не хочет никак, то есть кайфа на малых ходах в ней нет, на больших ходах в них тоже как бы кайфа нет, они надо следить. Плюсов из плюсов мне понравилось то, что эта лыжа жесткая и то, что она реально хваткая, как вообще жесть, как рельс. То есть вот с контами у меня все хорошо, с хваткой на жестком у меня вообще шикарно. То есть для если кататься классикой, то есть поперек поставили проскальзываем то вот это вообще хороший вариант да в таком варианте у нее нет никаких проблем она дает наоборот контроль она на наоборот дает схватку но немножко упасит в ноги хотя в общем я не могу сказать что это у нее кошмар то есть нет нет но вот эта жесткость она в таком формате работает то есть для в общем-то классически катающихся лыжников в общем-то, и в принципе, и хорошо. То есть такая, в общем-то, хорошая получается лыжа. Может быть, для какого-нибудь там, я не знаю, югофчегета, обдутых ветром. Вечно обдутых гетто, вот хорошо. Вот. В остальном, я думаю, что скорее нет, чем да. Вот такая вот история. Все, больше мне сказать нечего. Пойду за следующий. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на сайт. Больше катайтесь. Пока.